сегодня творится в мастерской а, завершающий процесс сборки газогенератора G1 ювелир это этот газогенератор у нас завершает так сказать комплексный заказ а, заказчика из Нидерландов который к нам приедет через несколько дней и будет забирать свои газогенераторы самовывозом эта модель а, завершающая этот заказ остальные газогенераторы стоят у нас внизу, я чуть позже покажу. Вот этот у нас S1000 ACS послезавтра уедет в Москву, будет работать на заводе по производству каких-то медикаментов для пчел. Вот здесь у нас горемычный старичок, ему уже год и несколько месяцев попал к нам на ремонт. Сначала заказчик хотел его продать, потом передумал, и сейчас он восстановлен, несколько, так сказать, адаптирован под современные условия, заменена электроника, некоторые компоненты. И вот он у нас тестируется сегодня практически на протяжении всего дня. Газогенератор работает уже, по-моему, 4 или около пяти часов. Вот пока все прекрасно, а, старичок еще поживет не один год. А дальше у нас а, теплогенератор для заказчика из а, Польши. тоже на стадии завершения. Конечно, тут еще много нюансов, но скоро он будет закончен И вот, как я говорил, для заказчика из Нидерландов еще а, несколько газогенераторов. Это оптики. Они почему-то а, на Западе, вернее не на Западе, а в Европе очень а, приглянулись потенциальным заказчикам. И у нас уезжает сейчас а, три оптика в Нидерланды и один G1. Также туда же. Вот такой бардачок у нас сегодня. Всем пока.